Всем привет! Это очередное видео про процесс создания строительного робота. Сегодня у нас речь пойдет о гидравлике. С гидравлическими системами я никогда не работал вживую, никогда их с нуля не проектировал, и логично было перед тем, как уже прицельно создавать систему гидравлики для робота, попробовать ее в таком маленьком масштабе, на коленке, можно так сказать, и попробовать, как она вообще себя будет вести, то есть понять принцип основной работы. Расчеты это одно, как оно на деле себя ведет, это уже совсем другое. Основные узлы я купил уже, те, которые будут стоять конкретно на роботе, то есть, например, гидрораспределитель я взял на 7 каналов, насос НШ 32 он у меня уже был в наличии, и купил еще гидроцилиндр. Гидроцилиндр я взял небольшой, диаметр, диаметр гидроцилиндра. 40 мм диаметр штока 25 мм, если мне память не изменяет. Это все куда-то пойдет на робота. Рукава гидравлические были сделаны исключительно для теста, они коротенькие. Рукава, которые будут стоять на роботе, будут делаться уже по факту после сборки основной конструкции робота, что является целью этого теста. Так как я никогда не проектировал такие гидравлические схемы, мне нужно просто понять, как оно себя ведет. В качестве источника энергии для гидронасоса я использовал шуруповерт от 220 вольт, который работает. Ну, такая дрель-шуруповерт маленькая. Фактически в роботе будет стоять трехфазный синхронный двигатель. Мощность в районе где-то 5-6 кВт. Вообще, планирую 5,5 кВт ставить двигатель, но диапазон рассматриваю от 4 до 7,5 кВт. Понятное дело, что чем мощнее двигатель, тем выше будет давление рабочее, но по давлению хватает 5,5 кВт мощности двигателя, и нарисовалась еще такая проблема, что ну, когда я уже начал все это просчитывать, продумать, как все будет, представим ситуацию. Есть гидроцилиндр, который ну, что-то у нас передвигает, да. И он дошел до крайней точки. Соответственно, поршень уперся. В крайнее положение в свое. И двигатель у нас уже работает просто с перегрузкой на износ. Соответственно, это все грозит и перегревом двигателя, и какими-то толчками и гидроударами в системе. И решил я, что двигатель нужно оснастить частотником. Соответственно, нужно еще учитывать, что частотник тоже стоит отдельных денег, причем немалых. И это тоже накладывает определенные ограничения на мощность двигателя. Чем мощнее двигатель, тем мощнее должен быть частотник. Плюс еще нужно брать его с запасом. Более-менее я уже так определился и с моделью частотника, и с мощностью двигателя, как я уже сказал, 5,5 кВт. Но это уже будет потом. Значит, Ну что ж, ладно. Начинаем саму сборку. Так, сейчас я бегал покажу... Что я купил для теста гидросистемы чтобы в принципе проверить будет она адекватно работать или нет а потом уже начнем как-то все собирать потихонечку сейчас в кадре у меня лежит на полу <сех> семиканальный гидрораспределитель. у него модель полностью называется 07r40 цифра 40 означает что в минуту у него пропускная способность 40 литров гидравлической жидкости ну, это его номинальный расход, который он может переварить. В принципе, он может переварить и больше, но при этом могут возникнуть какие-то шумы, какая-то кавитация быть, если очень большие увеличения потока будут. Будет нагрев рабочей жидкости. Ну, это уже такие явления, с которыми я столкнусь вряд ли, потому что гидронасос, который я чуть-чуть позже покажу, в моем роботе будет выдавать порядка... 38 литров в минуту. То есть это даже ниже, чем номинальная его пропускная способность. Я сейчас врезу в кадр, потому что это все птичугунное, тяжелое. И таскать его очень неудобно. Он еще вот в таком заводском пакетике вытащил только из коробки его, из картонной. Ну, осмотрел и все. И пока я его не трогал, пакет не снимал. Он весь... Немножко так смазано маслом. Сюда его лучше, наверное, не ставить. На эту грань. Весит он, так субъективно, килограмм 13 где-то. Может 15. Довольно весистая штука такая. Вот. Ну, все чистенькое, все новое. То есть он не бэушный. В комплекте 7 вот таких вот рычажков шло. Ну, соответственно, по количеству каналов. Я взял вариант без фиксации, поскольку вот этот гидрораспределитель, это все таки сердце для робота, а там будет электронная система управления. Но у будет отдельный ролик. Но, в общем, фиксация мне не нужна. По одной простой причине. То есть у меня электропривод. Включил канал. Так, там в кадр попадает, да. Включено, например, одно положение, да. Вернули обратно. И ключ на второе положение. Вернули обратно. В принципе, фиксацию можно сделать. В такого рода гидрораспределителях. Меняется, ну, снимается вот этот наконечник. Крышечка это И там специальный механизм. В данном случае у меня просто две пружинки с шайбами. А есть вот подлиннее такие носики. Там уже фиксация на шарик идет. Ну, Сейчас в рамках теста я просто соберу один единственный канал и попробую, чтобы оно просто двигалось. То есть это даже толком нельзя назвать таким каким-то обширным тестом. Просто вот я первый раз, в принципе, работаю с такой серьезной техникой и хочу проверить, как оно будет работать в моих условиях. Так, значит, в качестве рабочего органа у меня сейчас будет выступать вот такой гидроцилиндр. У него... Сделан он в Украине. У него общая длина 42 сантиметра, ход 160, диаметр поршня 40, диаметр штука 25 миллиметров. Вот маркировка его такая. Ну наклеечка это просто из магазина, на что не влияет. Не могу четко сказать, какого качества украинские детали сейчас. Ввиду того, что у них в стране происходит. Ну, надеюсь, что для моих целей хватит. нас был закрыт крышечками вот такими. Но, опять же, видно, что не очень аккуратно тут все это. Краска он прям на контактных площадках везде. Ну, это аккуратненько можно сейчас чистить. Будет. В качестве насоса у меня будет выступать гидронасос шестеренчатого типа. 32 кубика, инша 32 у3. Вот такой вот насосик. НША 32 у этого. Сюда прицепляются фланцы. Вот такие вот фланцы идут. Но у них у всех, вот такого рода фланцев, которые у меня есть. У них несколько штук. Три или четыре. Вот тут у меня сейчас 3. У них у всех косяк. То есть ось отверстия резьбового, она не перпендикулярна контактной площадке. И я боюсь, что вот с тут где-то будет сочиться масло. Надо было брать другие штуцера. Ну, не штуцера, а фланцы. Но поскольку я их взял уже давным-давно, а сейчас как-то я не подумал много купить. В общем, затестим на этих. А нормальные, если будет что-то течь, уже куплю потом. По поводу того, как стыковать вот этот вот насос с электродвигателем, там, с левым приводом, обнаружил такую интересную вещь, что ну, вот у него, короче, шлицевый вал на 6 шлицов ланша 32 второго И к нему прекрасно подходит вот такая вот муфта от раздатки на милу. Это все туда прекрасно подходит. Никаких люфтов. Все работает. Вот. Так что по поводу механики проблем не будет. Опять же, возвращаясь к фланцам, вот и всех, какие у меня были, я за кадром вчера вечером подоб... ну, попробовал ко всем подключить линию высоконапорную, и получилось, что вот один только подошел. Ну, у него самый-самый маленький вот этот вот, самый маленький, не перпендикулярно, Ну, тут не очень видно это, конечно, но можно заметить, что с вот этого края Резинка как бы больше выпирает, чем с этого. Тут она уже вжата наполовину, а тут еще нет справа. Вот. Видимо, у них не очень налажен техпроцесс был или. В общем, это все надо делать за одну установку. Они, видимо, на одном станке сначала фрезируют плоскость, а на другом станке уже свелится и делают резьбу. Там да, внутри вот такая резьба обычно. По-моему, М32 на полтора внутри. Ну, этот вот порт номер детали. Ну, вот этот вот штуцерок, который будет использоваться. У него резьба не такая длинная по количеству витков. И получается, что что что что что что что он туда вот где-то на половину только заходит. Вон, видно витки. Вот. Сейчас попробуем со вспышкой. С подсветкой. Вот, хорошо видно. Вот. Так. Ну что, наверное, можно уже потихонечку подключать все шланги. Опять же, напоминаю, я с такой гидравликой не работал никогда. Это первый раз, когда вот в таких вот серьезных масштабах вот так я с такими вещами сталкиваюсь. Поэтому я могу делать что-то неправильно. Как говорит дядька Максим, оно все, все неправильно. Ничего работать не будет. После покупки я сразу замотал концы всех шлангов пакетами, чтобы не попало внутрь какие-то частицы. Потому что они потом будут в масле плавать. Это масло будет работать, будет изнашивать механические части все, а ну Будет обычный абразивный износ. Кстати, по поводу уплотнителей. Мне предложили вот такие вот колечки уплотнительные, то есть внутри резина, а снаружи металлическая обойма. Она вот так вот немножко в распор идет резинка. Вот. И... Якобы оно все хорошо должно держать. Но это, опять же, на прилеганиях... Так, фокус. Это на плоскостях прилегания к самому гидрозаспределителю. В таких вот соединениях, где труба фитинг, там используется другой принцип. Конус и конус. Вот эти два конуса, они за счет зажатия друг к другу, друг к другу прижимаются. И держит лучше любой прокладки. Короче, у меня суммарно получилось 5 шлангов. 2 на гидроцилиндр. Один заборный гидромотору. 1... Один не гидромотору, а гидронасосу, другой от гидронасоса, который именно подает давление в гидрораспределитель и сливной. Вот отверточка чтобы все эти заглушки снимать так значит а, поскольку это видео возможно будут смотреть такие же новички как и я значит а, p это у нас подвод давления t это слив во всяком случае вот на таком гидрораспределителе сейчас будем подключаться так. я надеюсь что я ничего не напутал Внутри там маслица, то есть, видимо, его тестировали уже на заводе. Ну и во время сборки тоже смазывали. Так, Я сейчас вставлю одну картиночку, э -э схемку. На ней видно, ну, ст видна стандартная схема подключения, как вот такого рода гидрораспределитель подключать. Ну, обычная схема, но пусть будет. Так, для удобства сначала вкручиваются вот эти фитинги именно без шланга. Вот, а потом уже сам шланг погоняется. Потому что гайка вот эта вот, относительно шланга, она не закреплена, и можно провернуть. Затягиваем. Так, затянули. И слив. Так, ну тут... Стандартная резьба 1 вторая дюйма идет и вообще мне продали это вот так вот. Но для удобства я в магазине сантехники просто зашел купил уголок. этот вот трубочка у меня сгон был уже просто чтобы удобнее было все в бак завести. подцепил но все прекрасно друг к другу подходит. вот красный наконечник это регулировка клапана сброса давления в данном случае гидрораспределитель идет ну, с так называемым открытым центром то есть когда у нас никакой потребитель не включен давление ну, масло под давлением на входе сразу подается на слив и клапан не работает то есть это очень сильно экономит энергию. <звы> так, теперь магистраль для давления. Возможно, я немножко неправильно поступил. А, объясню почему. Неправильно я поступил, мне это кажется, в моменте, когда я выбирал способ установки манометра и сейчас я объясню почему Значит, у нас есть два варианта подключения э ну, трубопровода под давлением и сливного, сливной магистрали можно с боков можно вот отсюда это заглушки и возможно имело смысл э возможно имело смысл э манометр ставить вот сюда Опять же, тут еще один канал есть и манометр. Я боюсь, что будет это все дело перекрывать. Вот так. Да, он перекрывает выход. Ну, мешается. Но опять же, будет удлинитель сюда поставить, не знаю. А я купил вот такую конфигурацию. Сейчас сниму, покажу. А я выбрал вот такую конфигурацию с вот таким вот Т-образным ответвлением возможно это будет немножко неудобно сначала вот это вкручиваем так, теперь самое ответственное как у нас подойдет угольник нормально ли оно все станет уже вижу что не очень нормально У них резьба немножко другому начинается заход хотя может это чпу делать конечно а не, все-таки по-разному заходу сделано вот, все сейчас станет прекрасно Я тянуть вот так чтобы было удобней все Затем. Ну, если будет сочиться, то подправим. Порный рукав я прикрутил. А, ну, прикрутим его фланцу насоса уже попозже. Сейчас надо сам фланец на, насос стянуть. Вот. Все-таки, наверное, сегодня течь оно будет. Скорее всего. Может, сюда какой-то другой уплотнитель надо вот они два напорных шланга для гидроцилиндра у одного кончик просто резьба у другого гайка Значит, для чего это сделано например резьбу я сейчас скручу гидроспределитель. но если с другого конца такая же жесткая резьба будет то получится шланг начнет перекручивать одно место закрутил другое открутилось в общем поэтому в любом случае на рукаве должна быть с одной стороны такая гайка свободная а с другой может быть уже резьба с гайками реально удобно так какой канал будем использовать наверное не знаю первый тут будет стоять манометр Давайте какой-нибудь вот средний четвертый. Пусть будет четвертый. Так, ну, все нормально ходит. Прикручиваем рукава. Вот о чем я говорил, то приходится целиком прям... Целиком крутить весь шланг, весь рукав. Очень удобно. Вот. Так, и затянули. Затянули. Так, И второй. И второй. Вот он. гидрораспределитель я собрал последнее что осталось сделать это манометр прикрутить к гидроспределителю. ну именно по гидрораспределителю это все тут прям вот так вот мини-мини-мини отверстие на нем прям маленькое для давления вот так, не видно написано, что после монтажа вот, чтобы не выйти голословно. Срезать вот это выступ на заглушке. Но внутри он заполнен глицерином. Но я понимаю, что если я сейчас это сделаю, у меня он весь вытечет. Ну, так что наверное, не буду пока это делать. Надеюсь, оно ни на что не повлияет. Так, в общем, вот я снял камеру. Вот там тоже внутри видно маленькое отверстие, резиночка манометр ну, сейчас прикручу любое положение выставить так как мне будет удобно цифрами сюда или цифрами туда чуть я управлять буду отсюда там шланги мне неудобно да ставим чтобы было вот так так ну кстати пару слов по времени работы вот на данный момент у меня сборка вот этого гидра распределителя то есть, один канал я всего подключил, да? Заняла порядка 40 минут. Вот. Так. Теперь подключим... Теперь подключим гидроцилиндр. Я понимаю, что правильно делать, как надо будет заполнить всю гидросистему маслом, выпустить воздух. Поэтому еще придется... Немножко подоткручивать соединение, все выпускать пробки. Вот. Но это только когда насос будет, уже прокачаем. Ну тут опять же вот конусное уплотнение идет. Там на цилиндре конус, тут конус. Поэтому это все должно быть очень чистым. И цепляем. Всё, только протянуть надо ключом рука канал прикручиваю ну да порядка 45 где-то минуту мне это заняло все так остался еще один шланг собраться это будет заборный шланг короче вот такая штука получилась это заборный рукав тут просто хомутик но даже он не понадобится и да самое главное это вот сюда вставить колечко для уплотнения так все сейчас я беру инструменты покажу общий вид что у нас получилось короче получилось вот такая вот такой вот страшный паук вот, пришлось даже вот эти вот шланги зацепить вместе, чтобы в кадр все вылезло. В качестве гидравлической жидкости буду использовать вот такое вот масло гидравлическое. Газпром нефть, гидравлик HLP32. Вот, в принципе, это, можно сказать, самое дешевое, что в магазине было. За вот эту баклажку 10 литров я дал что-то около 1500, где-то 1600, 1700. Я понимаю, что есть намного лучше масла, вот, но, в всяком случае, для теста, для каких-то первых запусков, этого мне вполне хватит. Если что, потом куплю подороже. Просто смысл еще в чем? Более такое качественное масло, оно стоит где-то от 400 до 800 рублей за литр. Вот это вот, грубо говоря, 160 рублей за литр. Вот. Уж я не знаю, почему. Такая разница в цене, может, марка вот, может еще чего. Ну во всяком случае мне хотя бы на первый раз этого хватит. Мы посмотрим, как проявит. Но ну, в принципе вроде как нормально. За кадром уже установил насос. Ну как установил, подключил вот эти вот фланцы, да, главы. Короче, походу, эта вся партия фланцев она бракованная. У них и у того и у этого одно отверстие не совпало насколько вот хорошо сейчас вот у меня низкое давление тут относительно будет и это все просто ну еще такой тестовый запуск да но опять же а если вот кто-то посреди поля встанет и нужно будет этот фланец поменять что тогда делать короче не знаю как это все такая пропустил на выходе но тем не менее в продаже такие фланцы попались их по-любому придется менять, потому что большие давление вот так вот на трех болтах оно не будет ходить. Начнет вот отсюда сочиться. Где болта нет? Я думаю, даже сейчас у меня оно капать уже будет. Ну, посмотрим. Я уже попробовал, потестил. В общем, больше 20 атмосфер набрать у меня не получалось, потому что уже руку срывает. Сейчас я буду шуруповертом крутить двигатель. На хвостых оборотах, когда не двигается гидроцилиндр, давление будет нулевым, а потом будет видно, как стрелка чуть-чуть дернет, и шуруповерт вырывает из руки давление где-то 15-20 атмосфер. такой тест у меня получился в общем для меня он был информативен ну, в том плане что первый раз я попробовал как оно все на деле происходит в расчетах понятное дело я уже все это просчитывал несколько раз но как я уже сказал в начале видео расчета это одно а на деле все другое теперь мне осталось определиться только с размерами гидроцилиндров какие куда ставить, то есть просчитать всю именно кинематику движения стрелы робота, и в принципе уже можно потихонечку начинать. Но помимо гидроцилиндров есть еще одна такая проблема, точнее не проблема, а задача, которую нужно будет решить, но она уже тоже так вот в процессе решения, но при это будет отдельное видео. Суть робота в том, что управляться он будет с джойстика, ну или с какого-то пульта управления, да. Никаких там рычагов я дергать сеять не хочу на нем. Поэтому моя задача, следующая такая вот серьезная, это наладить управление гидрораспределителем с помощью электрики. Есть управляемый гидрораспределитель, я не спорю, но электрический управляемый гидрораспределитель на два, по-моему, канала, стоит в районе 50 тысяч рублей. Это очень дорого. И таких денег у меня, понятное дело, нет. На этом видео именно по такому. Холодному тесту гидравлики, я думаю, можно уже считать оконченным. Спасибо всем за просмотр. Пока.